Что главное в спортивном сборе? Прекрасные места и море, спортивный дух и позитив. Великолепный коллектив. А если в прозе, я, Алексей Фролов, приглашаю вас на сборы моей школы бокса. Нас ждут тренировки для любого уровня подготовки в обрамлении прекрасной крымской природы. Тренировочные природные локации с великолепными морскими видами, специальные программы питания, комбинация физических нагрузок индивидуальный подход. Атмосфера единомышленников, тренировочные выезды на живописные водопады и в знаменитый горный природные музеи, уникальные боксерские тренировки в бассейне, восстановительные процедуры в банном комплексе. Бонус – тренинг «Психология победителя». Гостиница «Море удачи» находится в 300 метрах от моря в живописном горном распаде на территории бассейна с морской водой. Вас ждет экологически чистое и разнообразное питание, уютные номера с кондиционерами, спутником ТВ и Wi-Fi. Места быстро разбирают. Переходите по ссылке, чтобы узнать программу и записаться. Ждем. Будет здорово, спортивно и доходчиво. До встречи, друзья!